Thank <laughs> you. Наша модель готова, И теперь ей предстоит просушиться под нашей импровизированной ультрафиолетовой лампой, а затем мы приклеим вот эту пробочку в отверстие, через которое уходила смола. Пока он поставит под ультрафиолетовой лампой, будем поворачивать ее минут 15-20, а затем оставим сохнуть. Для нашей будущей, так сказать, заливки я подготовил еще прошлым летом вот такой вот старый дуб, он весь Изъеденный, потрескавшийся, и он был валежником, поэтому он у меня был напилен на вот такие небольшие слайбы и за закрашенные торцы и валялся, просто сох. Мне же нужно будет вот эта вот как раз ребристая кривая часть для создания эффекта, так сказать, грота. У меня получились вот такие вот заготовки. Они замечательно вставят в нашу форму по бокам, делая наверху вот таким вот образом небольшой грот. Все интересно получается, но теперь нам нужно их подготовить для заливки, а именно загрунтовать с помощью эпоксидной смолы. Во-первых, чтобы они дальше не пропускали, не выпускали пузырьки в будущую заливку в целую. Естественно, полностью это сделать не получится, потому что они имеют трещины, растрескивание, но тем не менее. Хоть древесина и сухая, но все равно она имеет внутри воздух. Плюс будет эффект, так сказать, небольшого мокрого какого-то дерева, и это будет интереснее смотреться и отражать. Поэтому сейчас мы замешаем смолу, небольшое количество, и пройдемся. А использовать я буду, как обычно, смолу от компании «Океан». Напомню, что это «Океан Экстра». Смола с префиксом «Экстра» можно заливать раз до 10 сантиметров нас уже заливку мы будем лить в два этапа первый этап это где-то примерно половину в тот же получается этап мы уместим нашу модель а затем через день мы зальем еще одну половину так как высота нашей заливки будет около 27 сантиметров что в принципе довольно много сейчас сделаем замес около 100 миллилитров и будем покрывать Сейчас мы их поместим непосредственно в форму. Таким образом мы немного это закрепили и сейчас нальем там первый слой, буквально, наверное, пару сантиметров это будет. Ну и плюс, так сказать, чтобы запечатать нижнее дно от возможных протеканий, потому что дальше это у нас уйдет, я думаю, литра полтора-два смолы, чтобы в случае какой-то протечки у нас не убежала основная часть. А протечки со смолой, к сожалению, возможны, даже при идеальных условиях запечатывания, так как она очень-очень текучая. Оставляем данную заготовочку таким образом, и завтра будем уже подливать большую часть и вставлять модельку с китом. Наша заливка высохла. Сейчас будем разбирать. М -м, тут даже немного ушло смолы. Но на самом деле круто, что я все упаковал в пленку. Нигде ничего не испачкал. Замечательно вообще. Смолы убежало немного, я думаю, что грамм 50, не больше. Оказалось, что разобрать данную заливку достаточно сложно, но если начинать аккуратно с конца, то все таки получается довольно круто. Да, есть косяк. Есть небольшие пузыри, по крайней мере, вот здесь по краю это слой. Ну, посмотрим. Но ну, выглядит даже это сейчас довольно прилично. И, ну, и интересно, самое главное, что. И да, главный косяк у нас дерево ушло. Надо было его приклеивать на какой-нибудь суперклей. Дерево у нас уплыло. И вот что у нас в итоге получается. Слой заливки, конечно, видно, но мы будем бороться с этим, попробуем заполировать все, но его видно как бы вот через слой. Но, может быть, это будет какая-то метафора, грубо говоря, да, снизу подсветка, тут более газированная получилась заливка, а здесь более адекватная. Возможно, это будет смотреться интересно. Будем делать небольшой постамент из дерева, в котором будет вся коммутация и лента непосредственно светодиодная с управлением. И будет у нас такая красота. Смотреться, я думаю, будет это очень необычно и интересно. Все-таки сочетание эпоксидной смолы, заливки, дерева и полимерного принтера – это интересная тема.